Эй, hey, всем привет, ребят, с вами Тимур Лайп, и сегодня мы с вами смотрим правильная Майлз за Sonic. Хех 14. Ну, типа, это такая переозвучка. Погнали смотреть, погнали угорать, как всегда смеяться. <связать> Новый аниме ивент World of Warships. На этот раз High School Fleet с кучей тематических наград и тянок, которые... Тянки в описании. В описании. Носок... Носок! Гоу! насок Гоу! Носок... <пока> Ты хрёбла в последнем дубле. На этот раз постарайся <пока> <не>. плакать. ха ха Шампунь жумай сымба. Всегда помогает при обычной стирке. Как <пока> <Ах>, я вам? Спасибо! <пока> <пока> <пока> <unser. пока> <пока> <пока> <пока> Надо снимать. Солнце уходит. Ну что, я буду без тебя делать? Ты не можешь меня бросить? Там типа Aviaramia, oh, okay, Avi million faces. Нет. Стоп, снято. Стоп. Стоять! Как вам здорово? Охуенный мультик. Ну просто забейся. ЗБС, забейсь. Нормально. Шучу, хуево. Хорошо, репетируем. Пожалуйста, бред, вернись. Я передвину камеру. Пожалуйста, бред, верните вернись! Камеру вырубай. Да е нахуй, честно сказать. Отличный переход. Ну просто забейсь. Откуда? Это было во-первых, сейчас когда выпадет, я бы оборжался. Выйди, сойди нормально. Вот так я не против. Вот так, знаешь, когда, типа, знаешь, мать позвала хавать, ты кое-дверь убиваешь на кухню. Я буду здесь хавать. А где все Тейлз? Девочки, суд, а Соник где-нибудь рыскает, как всегда. Эта шутка затянулась! Ты думал, что ты здесь будет? Что происходит? Призраки! Я не верю в призраков! Нормально. Вы чё, блядь, серьезно? Нет, блядь, взяли и не поймали, а взяли уловили, блядь. Попрыгнули. Стоял смешно. Они схватили к Сонину! Крис ломит! Дебил, блядь. Какой дебил, а? Вы не можете забрать Соника! По башке себе стучит! Наверное, здесь Соник нашел эту штуку. Сквозняк из под фундамента должно быть там по сквозняк. По-моему, мы должны. Прости, нахуй. Согласен. Пожалуйста. Пара, скидывай! Эми, Крис, я наверху. я всегда любил тебя. Ты знаешь о моих чувствах? Нет, не знаю. Положи эту штуку в отверстие в стене. Нет, Эми, не надо. Эми, не надо ее туда ставить! А, -а пустяки. <смех> Дура тупая, сказали, не ставить, хуй ты ставишь-то, а? И три раза сказали, хуй ты ставишь, а ты говорит, а я поставлю. Спасибо, <смех> Эй, значит ты притворялся сонником? У тебя нет никаких маску, Эми! Отпусти меня! Это <смех> правда. Пожалуйста, Эми, открой глаза. Я, себя, Я все понял. Что понял? Нормально. <laughs> <laughs> Я уйду. Надо сюда. Эми, я правильно установил камень. Плоская сторона. Значит, я перепутал. Да. Да. Бля, я думал будет еще поинтереснее. Давай еще раз. Пусти меня! У тебя нет мозгов, лука. Да, да, да, да, да, да, блядь, такой прикольный выпуск Блядь, это последний, что ли, видосик, да? Да, это последний Блядь, очень прикольно сейчас жду вообще-то про аниме про танки второй сезон, кстати Он, думаю, скоро сделает. Так что вот, кому понравился Соник и свет Всем лайк, то есть мне лайк С вас коммент и подписка на канал. Всем удачи и пока-пока.